Всем привет, всем доброго дня. Напишите, пожалуйста, в чате, как нас слышно. Цифра от одного до пяти. Напишите, пожалуйста. Угу, вижу, спасибо. Так, мы все будем начинать. Сегодня президент компании Source Energy в России Александр Бобров поделится с нами последними новостями в компании, а также ответит на вопросы. Поэтому вы можете писать свои вопросы в чат. Сейчас Александр озвучит тебя последние новости, а после уже ответит на вопросы. Саша, ты здесь? Тебя слышно? Ага. Да. Приветствую участников данного вебинара. По техническим... По техническим причинам вчера у нас вебинар не смог состояться. Приносим свои извинения за потраченное вами время. Думаю, в дальнейшем таких нюансов у нас не будет. Так, Давайте начнем с основных новостей. Значит, У нас готов пакет документов на регистрацию компании. Значит, На этой неделе документы отправляются на регистрацию, и на следующей неделе то есть у нас уже будет компания зарегистрирована и начнется уже взаимодействие а, с юридическими лицами. А, а, будем доносить информацию уже немножко на другом уровне, будем где-то делать рекламу, а, будем а, начнем взаимодействовать с производственными, а, с производственниками, те, кто будет заниматься у нас реализацией наших а, планов производства генераторов, доставки ресурсов для производства генераторов и так далее. А, значит, а, сегодня вот, не встречались с программистами которые... так значит несколько часов назад встречались мы с программистами значит Технически, в принципе, все уже реализовано, осталось на последние штрихи. Дизайн доделать. Также много времени сейчас у нас займет подгрузка данных с эфира. То есть загружаем всю информацию, то есть с 2014 года все операции, которые были произведены, это около 700 гигабайт будут загружены на наш сервер. Поэтому сама загрузка будет примерно 10 дней, в вот два дня мы уже загружаем, около недели еще пройдет загрузка. Дальше. Прорабатывается у нас программа реализации расчетных единиц за электроэнергию по картам. Кто еще не видел, я сейчас продемонстрирую. Значит, нашей компании будут выпущены вот такие карты. же с бесконтактной NFC-системой, благодаря которым на них будут храниться единицы. Так называемая мегаватт контракты, благодаря которым вот эти карты, они будут синхронизированы с вашим генератором. То есть, вот как мы и говорили, как в презентационном нашем видеоролике сказано, что в будущем электричество будет, электроэнергия, использование продукции компании будет передаваться как, оплачиваться как сим-карта для телефона. Ну вот, в принципе, эта карта, она и будет вот той самой, так называемой, сим-картой, которая будет синхронизирована с вашим генератором. И все расчеты будут проходить через эту карту. Также на этой неделе у нас было несколько встреч с крупными производственниками в нескольких городах России. У нас, в принципе, нас все поддерживают. Мощности, которые нам предоставляют, я думаю, что даже будут превышать то количество генераторов, которые мы планировали к осени этого года. Где-то в середине июня, в середине июня, я думаю, что у нас пройдет встреча, уже будет определен состав тех руководителей предприятий, которые будут заниматься производственным процессом, и где-то в середине июня у нас пройдет встреча в Москве с этими людьми. Также сейчас после регистрации компании у нас будет готов Весь пакет документов по взаимодействию с производственными процессами, где будет уже пошагово определено, кому что и как нужно будет делать на своем предприятии, куда что будет доставляться. Также у нас в Новокузнецке запланирован наш сборочный цех, который мы рассматривали. Помимо этого нам сейчас предлагают еще несколько сооружений для того, чтобы там сделать сборочный цех, который мы планировали в Новокузнецке, сделать еще в нескольких местах, нам предлагают на определенных условиях эти мощности получить. Вот сейчас ведутся переговоры, мы пока об этом не говорим, как только все будет закончено, мы сразу же огласим, где и как, и что это находится, как это выглядит, обнародом, снимем видео и покажем, где какие цеха у нас производственно будут иметься. Ну вот, то, что у нас на Кузнецке может до этого выкладывали. Так, значит по личным кабинетам на сайте, которые будут реализованы. Значит, там будут реализованы такие возможности, как проведение вебинаров прямо внутри, в личном кабинете, чтобы доносить информацию о нашей продукции, о том, что вообще появились такие генераторы. То есть особенно это оценят те сетевые компании, которые занимаются рекламой своей компании. Также у нас будут реализованы видеозвонки, там же внутри в личных кабинетах будет, будут реферальные ссылки, которые многие ждут. Будет запущена реферальная система. Также. В общем, сейчас не буду пока оглашать все функции. Вот скоро у нас сайт будет. Сделаем презентационное видео, запишем. На котором, в принципе, все будет тогда рассказано. Также, значит, запланировано у нас. С 5 по 7 июня, да, июня где-то числа 3, наверное, точно выложим. 5, 6 или 7 числа у нас будет встреча акционеров опять в Москве, где все желающие могут с нами встретиться, пообщаться, задать какие-то вопросы вживую, а также познакомиться с нашей командой, которая занимается именно вот этим процессом реализации производства. Так, что у нас еще нового? Так, окончательно определена дата официального открытия компании, это 28 июля, презентация, будет, презентация состоится в Москве, место и время мы обнародуем на нашем сайте, я думаю, либо в конце июня, либо в начале июля, сейчас идет подготовка там на этом месте, где будет демонстрация генератора, будет смоделирована у нас там бытовая комната жилого помещения, на котором будет подключены все готовые приборы, там стиральная машина, ну, в общем все, как, как у вас дома есть там телевизор, стиральная машина, кофемолка, там, микроволновка, в общем все, что можно, все подключим к этому генератору и весь этот, весь а, все это оборудование оно будет постоянно там работать в момент этого презентации, в момент презентации, то есть там стиральная машина у нас будет там стирать, микроволновка там будет у нас работать, холодильник там будет вот, включен и так далее. Вот. А... Значит, для тех, кто еще задает вопросы, там, какие генераторы мы будем демонстрировать, сколько штук, значит, сейчас мы на данный момент собираем 10 генераторов по 10 киловатт. А то многие люди там спрашивают, там, вот, когда вы будете там показывать, в июне или в июле. Есть, о мегаваттных генераторах мы будем говорить чуть позже. Сейчас мы собираем для презентации 10 генераторов по 10 киловатт. Значит, по стадии готовности у нас все детали уже заказаны на эти генераторы. А сейчас мы ожидаем задержка самое главное идет с ферритами и с магнитами то есть у нас к 15 числу где-то 15 июня придут все детали для производства генераторов и я думаю после 15 ну, в течение недели может максимум 10 дней в общем до конца июля мы должны их собрать они будут все готовы и я думаю что где-то с начала июля мы начнем предварительную презентацию этих генераторов сформирован команды, которые будут ездить по регионам и показывать эти генераторы, демонстрировать их еще до официального открытия в Москве, чтобы как можно больше людей узнало про эту технологию, как можно больше людей смогли ознакомиться, потрогать, посмотреть, пощупать. пощупать. И после 28 числа уже начнется взаимодействие с компаниями, которые захотят приобрести эти генераторы, но с другими странами. В общем, перейдет компания на второй этап развития после 28 июля. Так. Так, так, так. Так, давайте ответим на вопросы тогда, какие у нас есть. И после этого, я думаю, если перейдет какая-то информация, то... Еще дополню. Радик, прочитай, пожалуйста, вопросы. Давай по порядку рассмотрим вопросы, которые нам участники написали. Да, хорошо. Да. Так, первый вопрос. Какое юридическое лицо вы регистрируете ООО или, или какое? Оно будет в российской юрисдикции или нет? Да, оно, конечно же, будет в российской юрисдикции. Мы сначала хотели зарегистрировать потребительское общество международное. Этот процесс он сейчас запущен, он не останавливается, идет, но на реализацию этого процесса уйдет специалисты, которые его делают, называют дату это осень этого года. То есть от полугода нужно подготовить документы, плюс потом подготовиться к документу оборота компании. На это нужно большое время, и чтобы это время не терять, мы пока решили сделать акционерное общество ООО сначала, а потом акционерное общество. То есть сейчас будет ООО для производственных процессов, а в дальнейшем оформится у нас акционерное общество. Это уже будет летом этого года. Так, а смогут ли представители получить генераторы для презентации уже в июне? Официальные представители, те, которые у нас сейчас находятся в регионах, они как раз будут заниматься процессом организации этих мероприятий. И будут сформированы несколько команд, которые будут транспортировать эти генераторы у нас по стране и приезжать в регионы. То есть те руководители, которые сейчас у нас в регионах находятся на местах, информируют население, они как раз и будут подготавливать помещения для презентации. Все у нас будет по шаблону сделано, все материалы будут для этого готовы для презентации, они бы просто подготавливать на местах, и команда будет приезжать, демонстрировать генератор. Там вот технические специалисты, которые будут отвечать на вопросы по работе генератора, по его устройству и так далее, демонстрировать его работу. Тут люди уточняют, смогут ли вот именно получить генераторы в июне, то есть смотреть на него именно в июне, или в июле только получится. Ну вот я говорю, что у нас все компоненты для производства этих генераторов где-то 15 июня мы ожидаем, по наличию 100% всех деталей, и с 15 июня сборка она продлится примерно до начала июля. И вот где-то с начала июля начнется демонстрация этих генераторов в регионах. То есть купить там, приобрести генератор пока никто не сможет, пока будет только демонстрация. С начала июля до 28 июля будет демонстрация генераторов в регионах. когда вы говорите о работе с юрлицами, что вы имеете в виду? Какие договоры вы собираетесь с ними заключать на производство генераторов или на приобретение токенов? Ну, об этом мы все обгласим после того, как у нас эти документы зарегистрируются на следующей неделе, и а, до конца у нас будет проработан процесс именно взаимодействия с предприятиями. Это и, именно мы прорабатываем а, те условия, на которых мы будем с этими предприятиями сотрудничать, с этими предприятиями, с заводами, какую, как они будут собирать эти генераторы, на каких условиях а, а, и так далее. Так, а... Ирина интересуется... Уже, производство уже у нас будет задействовано еще и различные компании инженеринговые, которые будут руководить этими процессами производства, логистика, там, доставка ресурсов для производства этих генераторов, какие-то сторонние компании для, сторонних, для промежуточных процессов. Очень много людей будут задействовано именно в движении в этом в развитии этой компании. То есть по всей стране будет такая движуха, которую уже давно все ждали, по которой все, наверное, соскучились. То, о чем много лет уже все мечтают, все ждут задействовано будет колоссальное количество людей, компаний. Поэтому давайте дождемся этого момента. И скоро это уже придет. Так, Илина интересуется маркетинг по продаже токенов. Кто будет определять? Он останется прежним? Нет, он будет изменен. И об этом мы огласим, когда у нас будет презентация нашего сайта. Подождите немного, но я думаю, дизайн постараются нам на, за неделю сделать. А, техническая часть уже готова. Вот сейчас за неделю сделаем дизайн то все будет готово я его там на сайте будет все расписано маркетинг план и так далее но он изменится так люди уточняют где именно будет встреча в москве 3 числа 3 числа мы обнаружим место и время так ольга вот интересуется есть юридическое лицо желающий купить давать контракт как они могут купить Пока юридические лица с мегаватт-контрактами никак не связаны, и мегаватт-контракты покупают пока только физические лица. А когда акционерам будут выданы акции, то есть там Александр Сергеевич тоже записывал видео. Вот сейчас мы, сейчас мы регистрируем ООО для взаимодействия именно с производственными процессами, и это ООО, будет переформироваться в акционерное общество, это ориентировочно где-то в начале июля. К июлю месяцу это год все готово, и тогда уже люди будут получать бумажные акции именно акционерного общества. Угу. Так. Если у вас... Грани... А, еще, акции, то есть не путайте мегаватт-контракты как акции, то многие называют там мегаватт-контракты акциями компании. А мегаватт-контракты это не акции компании, на них никакие дивиденды не начисляются. То есть, а акции компании в акционерном обществе это как раз те акции, то есть, которые будут работать в стандартной форме, это люди инвестируют средства, получают акции, получают по ним дивиденды. А Мегаватт-контракты это как раз те единицы, которые будут начисляться на ваши вот эти вот, расчетные сим карты как их можно назвать. Вот эти электронные единицы, которые вы будете видеть в электронных своих личных кабинетах, которые будут синхронизированы с генераторами, благодаря которым будут производиться запуск генераторов на определенное время или там, запуск автомобиля на определенное время. Мегаватт-контракты это вот как раз... Те расчетные единицы, благодаря которым вы будете пользоваться этой продукцией, это не акции компании, на которых начисляются дивиденды. То есть также за мегалат-контракты можно будет приобретать электроэнергию, можно будет приобретать генераторы и так далее. За акции компании акционерного общества вы не сможете приобрести, например, генераторы или расплатиться с ними за электроэнергию или за пользование какой-то продукцией. Так, есть ли у вас гарантированный документ о том, что вы сможете осуществить, осуществить обратный выкуп у людей токенов по 3100 рублей? Ну, смотрите, я сейчас просто назову вам варианты, как это будет происходить. Во-первых, у нас на сайте с 1 сентября будет реализована внутренняя биржа, на которой любой желающий сможет разместить свою заявку, то есть будет вбивать, грубо говоря, фамилию, имя, отчество, номер телефона, сумму контрактов и стоимость, по которой он хочет их реализовать. И осенью к нам приходят люди, например, эти же производственники, те, кто ждет, например, этих генераторов, те люди, которые хотят купить генераторы, но не имеют у себя расчетных единиц для, для покупки этих генераторов. И им необходимо будет пройти на наш сайт, связаться с любым из, человек, из людей, которые в этом списке есть, и приобрести у него эти мегаватт-контракты. Тем самым то есть компания будет направлять ваши контракты просто тем лицам, которые в данный момент хотят приобрести. То есть, в принципе, я не думаю, что у компании будет какая-то сложность в реализации вот этих мегаватт-контрактов. Это первое направление, с помощью которого вы сможете реализовать мегаватт-контракты и без компании. А второе, значит, направление это те средства, которые будут инвестированы разными крупными компаниями, международными а, фондами. И, и вот эти средства, которые будут инвестированы, они превосходят а, те mm -hmm. стоимость всех мегаватт-контрактов, которые имеются в компании. Поэтому компания без труда сможет выкупить эти мегаватт-контракты. А, также, например, мы. Грубо говоря, вы хотите выкупить мегаватт-контракты. Любой, даже любой из наших руководителей в виде спрос на эти мегаватт-контракты, он просто выкупает ваши мегаватт-контракты и отдает тому человеку, которому они в данный момент нужны. Также не забывайте, что мегаватт-контракты будут постоянно пользоваться в обороте, потому что с помощью них нужно будет расплачиваться за электроэнергию, приобретать генераторы и так далее. Всегда будут люди, которые, у которых будет спрос на эти мегаватт-контракты. Так, при покупке генератора обычному человеку тоже нужно будет платить за мегаватт через сим-карту? А, сим Еще раз. При покупке генератора обычному человеку тоже нужно будет платить за, так, за мегаватт через сим-карту? Неточный вопрос какой-то задали. Смотрите, чтобы вы понимали, что за расчетный единицы вот эти мегаватт-контракты. Вот вы все пользуетесь, например, мобильными телефонами и домашним интернетом. Вот вы, например, ложите деньги себе на телефон. И на телефоне вы видите циферки ваш баланс. То есть вот этот баланс это же не те рубли, живые деньги, которые вы положили на счет, это те расчетные единицы, благодаря которым как бы исчисляется баланс и время пользования вашим телефоном. То есть вы оплатили, например, или, или, например, вот пакет минут, чтобы было понятно. Вы платите, например, деньги и получаете пакет минут для разговоров по сотовому телефону. То же самое здесь. Вы платите деньги, получаете расчетные единицы, благодаря которым вы пользуетесь генератором или продукцией компании. Например, у вас есть домашний интернет, вы заходите в личный кабинет, у вас есть там циферки, и сколько там у вас там времени осталось для пользования этим интернетом. То же самое здесь. как ну, Проще все понятно на примере сотового телефона. Вы запрашиваете баланс и видите количество электронных единиц на балансе вашего телефона для пользования сотовой связи То же самое здесь у вас будет в личном кабинете на сайте. На сайте будет личный кабинет, где вы видите баланс вот этих мегаватт-контрактов которая позволяет вам либо приобрести генератор, либо оплатить электроэнергию с этого генератора. Вот Человек интересуется, произошел хардфорк эфириум, как это может повлиять на токены мегаватт-контракт? Надо ли заводить новый кошелек? Нет, никак это не повлияет, новый кошелек заводить не нужно. А Также вот была рассылка недавно, многие люди спрашивали, была, ну, по интернету пришла информация, что токены... EOS-компании переводятся на собственный блокчейн, и необходимо в кратчайшие сроки там, токены перевести с эфириума на их платформу. Поясняю, нашей компании это никак не относится. То есть есть компания, которая выпустила токены EOS, и вот эти токены они переводят на собственную платформу. Ни наша платформа это никак не касается, ни наших там, расчетных единиц, ни мегават-контрактов это абсолютно никак не касается. И вот следующий вопрос как раз задает. Планируется ли переход токенов со стандарта ERC-20 на более новый ERC-827? Мы планируем создание собственного блокчейна, и я думаю, что где-то к концу лета мы будем давать информацию уже об этом. А, вот вопрос задают. Когда приедет Александр Сергеевич Когушев? Будет ли он на встрече? А, вот в начале июня его точно не будет, а то, что скоро приедет, конечно, он скоро приедет. Вопрос времени. Либо в июне, либо в июле, я думаю, что Александр Сергеевич все-таки приедет Так, а... Так вот, Человек тоже можно ли со своим бестопливным генератором вписаться в вашу систему, ну, то есть продавать сим-карты, то есть ну, энергию он имеет в виду право. Не понял, у него есть собственный генератор, собственного производства? Да, он, нет, если он сам купит генератор, то есть, а потом есть, получается выпускать на него сим-карты. Конечно, конечно, для этого, в принципе, наша компания и создана для того, чтобы как можно быстрее в большом количестве распространить эти генераторы на планету. То есть вы... Это вот особенно для тех, кто спрашивает, буду ли я получать дивиденды с расчетных единиц, с карты, с мегаватт-контрактов. Нет, нет, вы не будете получать дивиденды с расчетных единиц, так как это не акции компании, это просто электронные единицы. Если какие-то циферки будут приносить вам дивиденды, то это само по себе уже неправильно. Если вы хотите получать дивиденды от компании, то вы покупаете генератор, ставите его, грубо говоря, на улице да? Эту энергию отдаете людям. Вот люди, которые получают от вас электроэнергию, они будут вам приносить доход. Вот Это и есть дивиденды. Вы просто меняйте мегават контракты на генератор, поставьте генератор и продавайте электроэнергию людям. Uh -huh. а, так, Елена пишет, Александр, что вы имеете в виду? Каждый укажет цену, за, ну, за которую каждый хочет купить или продать. Вы ранее говорили об обратном выкупе по стандартной и единой цене 3100 рублей. Поясните данный момент. 2100 рублей это минимальная стоимость. Осенью минимальная стоимость контракта будет 3100 рублей. продать вы можете и за 4, и за 5, и за 10 тысяч. А в виде спрос на эти мегаватт-контракты, вы сами выставляете цену. Но минимальная цена 3100 рублей. То есть нужно понимать, если, например, в Германии там, стоимость мегавата 19 тысяч рублей, то, например, в Германии можно продать и за 10 тысяч, и за 15 тысяч рублей за мегаватт контракт. Это уже будет на усмотрение каждого участника на то, насколько он будет завышать эту цену в зависимости от этого спроса. Так, Андрей вот интересуется, если я купил генератор за мегаватт-контракты, я еще буду оплачивать время его пользования? Сейчас этот вопрос решается, как именно будет взаимодействие между компанией и человеком при покупке генератора. На данный момент рассматривается ситуация, что человек, который купил генератор, он не оплачивает электричество, которое идет от этого генератора. Но также будет, например, если человек, например, узнал про нас осенью, да, генератор в, в среднем стоит полмиллиона миллион рублей, где человек возьмет миллион рублей на этот генератор, то тогда он будет получать генератор так же, как вы получаете вот, Wi-Fi роутер. На примере Wi-Fi роутера давайте рассмотрим. Вот вы подключаете домашний интернет, вам компания предоставляет бесплатный Wi-Fi роутер, которым вы пользуетесь, и вы платите там, за него там, 10-50 там, рублей в месяц арендную плату. Также у нас вы берете в аренду генератор, ставите его у себя дома и просто платите за время пользования этим генератором. Но на данный момент, если вы приобретаете генератор, то вы не оплачиваете электричество. На данный момент схема работает. Так, у нас связь немножко пропадала. Uh -huh. Так, сейчас слышно меня? Да, сейчас хорошо слышно. Еще есть какие-то радио-вопросы? Да, сейчас, секунду. Uh -huh. Так, вчера вышел ролик, где говорится, что все патенты Александра Сергеевича Кубушова не недействительны. Что скажете? Эти патенты, они были зарегистрированы в Украине, и у каждого патента есть свой срок давности. То есть, и, а, приходит проходит определенный срок и нужно делать перепатентовку и вот просто вышел срок давности этих патентов да на данный момент они считаются недействительными но это никак не относится к тому что там устройства не работают или там защиты там никакой нет а, то есть эти патенты они будут во первых переделываться во первых для людей которые не понимают что такое патент то его нужно подавать в каждой стране отдельно то есть, есть патент в России есть патент в Украине есть патент в Италии в Германии и так далее если вы хотите сделать патент на весь мир то вам нужно в каждой стране сделать отдельный патент вот. На данный момент был сделан патент в Украине, срок давности которого вышел, его нужно просто перепатентовать. Но смысл перепатентовать сейчас в Украине, тем более с нынешней ситуацией, которая там происходит, не имеет никакого смысла. Поэтому патент будет делаться здесь, в России. Ну, в принципе, вот и все. Угу. Вот человек, опять же, интересуется, такой же вопрос задает. Если я имею, имею мегаватт-контракт и покупаю бестопливный генератор, ну, нужно ли будет платить кому-либо ну, за его использование? То есть мы, тоже, только что мы ранее ответили на этот вопрос. На данный момент компания устанавливает взаимодействие с людьми таким образом, что вы приобретаете генератор и не платите за электроэнергию. Если а дальше... что-то поменять, в будущем компания об этом расскажет. Все понятно. Александр Сергеевич Пугушов говорил что про то, что акции должны быть бумажные, а все, что связано с криптовалютой, там не должно использовать его имя. Что это означает? Конечно что будет а, сейчас регистрироваться акционерное общество. Вот ООО-компания у нас уже сейчас а, будет готова через несколько дней. А акционерное общество с бумажными акциями, все как положено на государственном уровне, и люди могут инвестировать, покупать эти акции и получать за это дивиденды. Но, например, вот смотрите, на примере мобильного телефона. Вот у вас есть, например, мобильный телефон определенной марки. Вы закидываете деньги на счет телефона а вы покупаете вот эти расчетные единицы для пользования сотовой связью. Они вам никакие дивидендов не дают пользоваться, вы обязаны. Также у этой компании сотового оператора есть акционерное общество и выпущены акции этой компании, которые вы можете покупать и получать с этого дивиденды и быть как бы вот со владельцами этой компании. Есть бумажные акции в компании производства сотовых телефонов, а есть расчетные единицы на балансе вашего телефона, с помощью которых отмеряется время пользования сотовой связью. И у нас будет то же самое акционерное общество, которое выпустит акционерные, э, бумажные акции для инвесторов, которые смогут покупать эти акции, получать дивиденды и быть совладельцами компании. Но при этом есть расчетные единицы, благодаря которым работает ваш генератор, отмеряется время использования генератора, время использования продукции этой компании, и продается электроэнергия. Не путайте как бы две разные вещи. Должно быть и то, и другое, то есть и акции компании, и электронные расчетные единицы. Вы же не будете бумажными акциями оплачивать работу генератора. Вот вы приходите на заправку, там, что будет, акции компании там, давать для того, чтобы ехать на электромобиле. Вы же акции, например, компании Apple там не ложите на счет мобильного телефона iPhone, чтобы звонить по нему, правильно? У вас есть расчетные единицы на балансе сотового оператора и акции компании Apple, например. Также здесь у вас будут акции компании и расчетные единицы мегаватт-контракты, которые называются мегаватт-контракты. Если кто помнит раньше, когда сотовые телефоны только-только появились, там даже баланс писался там не рублей, а у е, условных единиц. То есть были созданы определенные условные единицы электронные, благодаря которым исчислялось время пользования сотовым оператором. Наша расчетная единица называется мегаватт-контракты. Это как раз тот баланс, те электронные единицы, благодаря которым будет происходить взаимодействие с самим генератором, с самим устройством, с самой продукцией компании. Александр, вот как раз Виталий ее вопрос задает. Александр, верно, я понял, что желанию каждый может купить акции компании за токены, мегаватт-контракт. Вот вопрос в том, будут ли акции продаваться за мегаватт-контракты, об этом мы сейчас не говорим, потому что, скорее всего, акции компании будут продаваться только за рубли, так же, как продаются акции других компаний. Но будут ли продаваться за мегаватт-контракты, это еще открытый вопрос, об этом мы в дальнейшем будем еще прорабатывать, и гласим. То есть пока неизвестно, будет компания за мегаватт-контракты продавать эти акции но мегаватт-контракты смотрите то есть это то же самое что представьте вот вы например есть баланс телефона да все пользуются телефоном и всем нужны вот эти вот расчетные единицы которые у вас на балансе но представьте что вот вы например сейчас покупаете вот одну расчетную единицу да вот этот 1 рубль из электронного баланса по 10 копеек вот сейчас или там по одной копейке вот представьте, что вы попали в прошлое и вам сказали, что скоро выйдут э, сотовые телефоны, и у каждого на балансе будут электронные единицы. Сейчас как бы все, все уже привыкли и называют это рублей. То есть у вас на телефоне там сколько на балансе 100 рублей? На самом деле у вас на балансе 100 электронных единиц. Не рублей, просто 100 цифр. И эти циферки равняются одному рублю. И представьте, вам бы сказали заранее, что сейчас выйдут телефоны в свет, да, и будут у людей на балансе вот эти электронные цифры. Одна цифра, один рубль. Но вам предложили бы эти цифры по одной копейке. И глядя на сегодняшний мир, находясь в прошлом, стали бы вы покупать эти электронные единицы. Конечно, вы бы все закупились этими электронными единицами, сейчас всеми пользуются, и вы бы эти электронные единицы покупали, продавали бы там также по одному рублю или по 90 даже копеек. То же самое здесь. То есть, сейчас выйдут генераторы, и будут расчетные единицы, электронный баланс. Вот эти карты будут привязаны к генератору, и с ним синхронизированы. И пользование, пользование генератором будет определяться вот этим расчетным балансом, этими электронными цифрами. Одна цифра это 1 мегаватт час электроэнергии, и вот это 1 мегаватт час электроэнергии, который стоит 3100 рублей, так же как на телефоне 1 рубль одна электронная единица. А у нас 1 мегаватт контракт 3100 рублей, и вот эта одна электронная единица сейчас продается там, например, у нас по 170 рублей, а завтрашнего дня по 210 рублей. То есть стоимость единицы 3100, а сейчас будет продаваться по 210 рублей. Есть возможность эти как бы у людей закупить баланс вот этих электронных единиц. А теперь представьте себе будущее через год, два, три, пять. Представьте себе генераторы по всей планете. У каждого человека карточка, которую он пополняет этими электронными единицами для пользования, например, электромобилем, там, квадрокоптером, самим генератором и так далее. Вот этими электронными единицами, где каждая электронная единица стоит 3100 рублей. А теперь посмотрите на стоимость этих электронных единиц сейчас, задайте себе вопрос, нужны они вам или нет. Так, вчера я видел ролик, где было сказано, что магниты в генераторе будут терять свои свойства. Это значит, что станция Или будет работать. Будет ли покупать компания, потом игровать контракты, и как их реализовать. То есть, нужно просто посмотреть мир, как он будет выглядеть в будущем. То есть электромобили везде, генераторы везде, есть просчетные электронные единицы они везде, они всегда будут в обороте. И компания не будет... Как иметь каких-то проблем по выкупу этих мегаватт контрактов, потому что у нее всегда будет спрос на эти электронные единицы, так же, как спрос, например, в компании сотовых операторов. У них всегда есть спрос на баланс, и все люди всегда покупают эти расчетные единицы, чтобы пользоваться сотовым телефоном. И если бы у вас сейчас был, например, там, миллиард вот этих вот условных единиц, которые на балансе, вопрос, продали бы вы сейчас его или нет, был бы он сейчас там востребован или нет? Я думаю, что у вас там за полцены, например, одну электронную единицу по 50 копеек у вас бы сейчас там выкупили ну, любой желающий, любой инвестор. переходим на следующий вопрос. Да-да. Вот Вячеслав интересуется. Вчера видел ролик, где было сказано, что магниты в генераторе будут терять свои свойства. Это значит, что станция будет работать нестабильно и недолго. Ну, во-первых, у нас есть генераторы на неодимовых магнитах, а есть безмагнитные генераторы на электромагнитах. Не путайте генератор на электромагнитах и на неадимых магнитах. Посмотрите на патенты Александра Сергеевича Хугушева. У него очень много патентов. Есть генератор на день магнитах, которые мы сейчас производим. А, есть еще генератор на электромагнитах. Магнитах. Так вот, даже если взять генератор на день денежных магнитах, то магнит теряет свойства через много-много лет и при высоких температурах. Так вот, наш генератор не нагревается, никаких он там магнитных свойств не теряет. А, при этом а, замена подшипника и ремня будет там через 10-20 лет. То есть ресурс генератора будет минимум 10-20 лет до ремонта. И люди, которые говорят, что там улет на свойство теряется там через там, полгода, год, ну, купите себе магнита магнит, а повесьте его на стену и посмотрите, сколько у нас будет там висеть и потерять у нас через полгода магнитное свойство. Он уже через пять лет будет таким же магнитом, как и есть сейчас. А при этом никаких высоких температур генераторы нет. Это что касается магнитных генераторов. А есть еще генераторы на электромагнитах. Там вообще нет неодимовых магнитов, они там вообще не применяются. Так, два раза. Следующий вопрос. Когда компания получит документы о юридической регистрации, будет открыт центральный офис в Москве, где можно будет получить любую интересующую информацию? Да, конечно. Документы будут обнародованы уже на следующей неделе. На нашем сайте мы вывесим и свидетельство о регистрации там у города ННН и так далее. Все документы будут обнародованы. Устав компании будет обнародован. Что касается офисов, то они будут не только в Москве, а во многих регионах у нас уже. Готов дизайн проекта этих офисов, то есть они централизованно будут открываться в интерьере нашей компании. Даже все документы, там все, что в офисе будет находиться, это будет все стилизовано. Под нашу компанию у нас брендбук разработан нашей компании По всей стране будет реализовано, не только в Москве, но и в Москве в том числе. Евгений пишет, мне вот все не верится. позволит ли вам все это сделать те люди, кому это... Невыгодно. давление не боитесь со стороны. Нет, если бы боялись этого давления, мы до сих пор сидели, мы ждали, когда кто-то другой это реализует. Мы не ждем, мы реализуем мы сами. Наблюдайте за процессом, смотрите, кто и как реагирует, кто как ставит на палки в колеса, или кто как нам помогает. На данный момент людей, которые бы способствовали или как-то препятствовали развитию компании, ни одного человека такого нет. Так, Сергей пишет тут, когда можно будет ознакомиться с уставом ООО? То есть на следующей неделе получается? На следующей неделе, да. Так. да. пишет вопрос, да, тогда это не народная электрич... электрическая компания, раз генераторы будут стоить от 50 от 500 тысяч рублей и выше в России, в регионах зарплата составляет около 15 тысяч рублей. Посмотрите, сколько стоит дизельный генератор, они столько же и стоят. Просто люди не понимают, они в эту сферу никогда не вникали, для них это большие деньги. Посмотрите, сколько стоит дизельный генератор. Например, дизельный генератор на там, частный коттедж, там, частный дом, 30-50 киловатт, он стоит полмиллиона рублей. При этом этот генератор с двигателем внутреннего сгорания, вы еще покупаете к нему топливо бочками. И для того, чтобы приобрести генератор за миллион рублей, не тратив на него миллион рублей, для этого выпущены вот расчетные единицы мегаватт-контракты, которые сейчас стоят 200 рублей, условно говоря. И посчитайте, например, если вы хотите приобрести генератор за миллион рублей, а разделите эту стоимость на 3100, это стоимость расчетной единицы осенью, вы получите там 300 мегаватт контрактов То есть достаточно вам купить 300 мегаватт-контракта, чтобы получить генератор за миллион. А теперь умножьте 300 мегаватт-контрактов на стоимость на сегодня. Получается 60 тысяч рублей в среднем. 60 тысяч рублей сейчас есть возможность за 60 тысяч рублей приобрести генератор, который будет стоить осенью миллион. Мегаватт-контракты, эти расчетные единицы, этот вопрос сейчас решают, и для этого они и были выпущены. Для того, чтобы широкие свои населения массово могли получить эти генераторы в России. И при этом эти расчетные единицы еще помогают вам получить инвестиции для развития, например, своего дома, своего родового поместья или своего промышленного производства. И приобретя генератор, у вас на счету, например, останутся мегаватт-контракты, которые вы сможете реализовать по выгодной стоимости. И на эти деньги построить себе дом или запустить какое-то производство и так далее. Начать жить, по крайней мере. Так, В самом начале вебинаров Александр говорил, что по 3100 будет выкупать, будет выкупать компании контракты. Теперь информация искажается, и теперь акционеры будут годами ждать, когда кто-то обратится к нему за выкупом мегаватт-контрактов. Почему? Я еще раз говорю, я вам назвал три направления, по которым вы можете реализовать контр контракты. Компания будет выкупать контракты. Посмотрите, этот вебинар еще раз в самом начале я еще раз сказал, что компания будет выкупать контракты по 3100 рублей. Помимо этого, вы сможете разместить заявку, продать эти контракты по 3100 рублей. Я уверен, что ваши друзья родственники, знакомые будут просить у вас эти мегаватт контракты чтобы приобрести генератор. Проблем с реализацией нет. Я вам говорю, это то же самое, что расчетные единицы на балансе вашего телефона. Вот представьте, что вы купили... 20-30 лет назад, например, да, расчет на единицы для мобильного телефона, вот этот баланс. И у вас там, например, сейчас всего там на 1 миллион рублей. У вас есть какая-то проблема сейчас с реализацией этого баланса? Там, допустим, там, вот, вот сейчас есть вообще проблема с реализацией баланса телефона. Все люди пользуются телефонами, все пополняют постоянно баланс. То же самое, все будут пользоваться генераторами, пополнять не только генераторами, а продукцией компании, пополнять баланс своих карт мегаватт-контрактами по всему миру. И проблем с реализацией мегаватт-контрактов его просто нет. Компания не видит никаких проблем с реализацией мегаватт-контрактов. Почему компания будет выкупать? Во-первых, денег будет э, достаточно для того, чтобы выкупить мегаватт-контракты. Во-вторых, к компании будут обращаться постоянно люди за покупкой мегаватт-контрактов, и компания ничего не стоит, чтобы взять у вас мегаватт-контракты и просто отдать тому человеку, которому они сейчас в данный момент нужны. И компания будет выкупать, и руководители компании у вас будут их выкупать. И... Сами вы будете там на сайте размещать свои заявки, вам будут звонить и их выкупать. Спрос на них будет колоссальный. И посмотрите, всего 380 миллионов выпущено на данный момент. без Дополнительная эмиссия только после производства генераторов. 380 миллионов всего единиц. Представьте, если бы на балансах телефонов было выпущено всего 380 миллионов единиц, и по всему миру люди бы пользуются телефоном, и было бы всего 380 миллионов единиц. Ну, колоссальный дефицит. То есть это количество оно настолько мало, что это будет вызывать дефицит мегаватт-контрактов. Так, на аватаре идет реорганизация. То есть там у партнеров были какие-то проблемы с регистрацией кошельков. Поэтому, наверное, такой вопрос. Нет, никаких проблем. Никакой информации не поступало, что у кого-то проблемы с регистрацией кошелька, регистрация в штатном режиме, переводы все идут в штатном режиме. контракты переводятся с кошелька на кошелек в штатном режиме. Никаких проблем никого у кого не было. Если у кого-то в частном порядке возникают проблемы с регистрацией обращайтесь в техподдержку Этот вопрос быстро решается если у кого-то это есть Но на данный момент я не слышал чтобы у кого-то были проблемы с регистрацией там, с заведением кошелька и так далее так Елена пишет будет ли как-то решен вопрос с демпингом а какой какие сейчас проблемы с этим вот не знаю я тоже не знаю Здравствуйте. как карточку приобрести которую вы показываете или как ее получить Вот на нашей презентации в москве была выпущена первая партия тысячи этих карт и они бесплатно раздавались руководителям попробуйте обратиться к своему руководителю возможно что мы есть эти карты в скором времени эти карты будут можно будет приобрести через наш официальный сайт я думаю что вот как только у нас выйдет официальный сайт компании буквально через там, неделю как только дизайн будет готов, там будет вся информация про карты, как их приобрести, как заказать и так далее. Будет форма, которую вы заполните, и карту получите. Так, э... У каждого участника будет эта карта. Сейчас просто вопрос времени. Вот они у нас уже есть. Несколько дизайнов упущено. Четыре штуки, у меня сейчас просто три, я сейчас покажу, какой дизайн есть. Просто для тех, кто не видел, если руководители вам не показывали, Смотри три варианта дизайна. Есть еще четвертый, у меня просто сейчас под рукой его нет. Так, Ирина пишет, Александр, мы поняли, что вы свое предположение о том, что компания к сентябрю будет столь популярна, выставили как гарантию для людей по выкупу по 3100 рублей. А, не то, что компания будет популярна, будет востребован, будет спрос колоссальный на эти расчетные единицы и на генераторы. Посмотрите, какой спрос сейчас на них. Поспрашивайте людей, хотят ли они куп купить генераторы, если такие появятся. Сравните спрос и предложение. Я же говорю, что осенью будет дефицит на мегаватт контракты Проблем с реализацией никаких не будет. Какая рабочая температура генератора на неодимовых магнитах? 50 градусов. Какими магнитами доступленные генераторы 30 киловатт будут для приобретения? Еще раз. Какими магнитами... 30-киловаттные генераторы будут для приобретения. А, первый генератор у нас будет на неодимовых магнитах, а и параллельно еще будет запускаться производство на электромагнитах. Так, вот Сергей интересуется, где гарантия, что по приезду в Российскую Федерацию Александр Сергеевич Гушова его спецслужбы не закроют? Не могу ответить на этот вопрос пока. Ну, Александр Сергеевич, во-первых, ни, ни от кого не скрывается, он находится там, в Италии, общается с людьми из разных стран мира. если бы спецслужбы какие-то э, имели к нему претензии, я думаю, что без проблем они вышли бы с ним на контакт. Я думаю, что у спецслужб есть какие-то проблемы, выйти с Александром Сергеевичем на контакт. Так, вот Вячеслав пишет вопрос. Вконтакте создана группа НЭК. Создаватой кошелек утверждает, что при перечислении мегаватт контракт на ее кошелек мы становимся акционерами НЭК. вот вашего ли это имени? Нет, от нашего имени эта группа не создавалась. У нас есть одна официальная группа, которая. Ссылка на которую обнародована на нашем сайте. У нас есть официальный сайт. Все остальное это уже либо руководители сами создают, либо, может быть, какие-то мошенники там уже что-то создали. Если вы что-то заметили, сразу же отправляйте ссылки в отдел развития на нашем сайте, которая есть. На нашем сайте обнародована почта отдела развития. Отправляйте туда все запросы. Если вы сомневаетесь, ни в коем случае туда не вступайте, отправляйте все данные, мы ответим на ближайшее время. Наша эта группа, не наша эта группа, наши это там руководители этим занимаются или не наши. Возможно, что какие-то руководители от себя уже там какую-то, может быть, схему реализации контрактов придумали или еще что то Я лично я с этим не знаком, вы скиньте ссылку. и мы ознакомимся. Так, ну вот пишут также, что я могу показать предпринимателю, кроме видео, будут ли какие-то документы для ознакомления? Я так понимаю, на следующей неделе все документы. На следующей неделе будут документы для ознакомления. В дальнейшем у нас будет демонстрация генераторов. Потом в дальнейшем у нас в офисе будут эти генераторы стоять, можно будет привести. Нужно просто понимание для людей, что 28 июля будет официальный запуск вот этой компании, демонстрации генераторов и так далее. Сейчас идет процесс формирования больше даже команды а, для развития этой компании, нежели а, продажи этих генераторов и мегаватт контрактов Сейчас мы ставим акцент именно на, стро... на построение команды а, по стране, которая будет взаимодействовать а, с предприятиями, с людьми, куча офисов. Масштабный проект, давно уже такого не было в нашей стране. Компания будет работать на весь мир, и нужно понимать, какого уровня уровне эта компания Какие отношения она будет выстраивать с другими странами, какие люди нам нужны, в каком количестве. Этот процесс сейчас идет и это нам больше важно, чем реализация самих генераторов и мегават-контрактов. Мы понимаем, что после демонстрации 28 июля компания перейдет уже на второй этап и люди уже не будут задавать вопрос, работает этот генератор или нет, нужно там какие-то демонстрации, там еще дополнительные там какие-то уговоры там и так далее. Компания уже этим не будет заниматься. Также вот задает вопрос: почему технологии существуют уже давно, а до сих пор в России нет макета, а он существует только в Италии. Уже несколько раз об этом говорилось, что Александр Сергеевич еще с 80-х годов доносил эту информацию до да, многих-многих людей. Даже возьмите просто вот его канал. Канал автора, посмотрите ему два года. И еще два года назад он на канале делает обращение и к инвесторам. И к людям, что этот генератор нужно реализовывать. И показывает этот генератор. Даже сам канал два года уже, даже по-моему больше двух лет. Почему вы его не видели? Почему вы раньше не продвигали эту продукцию? просто себе задать этот вопрос. Посмотрите, кто развивает, кто развивает вот эти процессы крупные мировые. Не так много людей, которые например, могут развить компанию такого мирового уровня. Придите, например, к чиновнику и нанесите до него эту информацию, разве он будет строить компанию там, мирового уровня для производства генераторов. У него просто нет времени этим заниматься. В 80-е, в начале 90-х годов, ну, в 80-е годы возьмем, да, то запас электроэнергии, я уже не раз об этом говорил на электростанциях, он был такой великий, что никому не нужно было это бесплатное электричество. Запас был электричества большой, никто, и люди хотели отдать электричество, Закопить, потому что не было производственных мощностей это только сейчас человечество подошло к тому моменту когда все вот эти производственные мощности задействовал задействовали почти все электростанции и нет ресурса для того чтобы сделать этот скачок ни в какой стране нет запаса энергии и так сложилось что вот только сейчас мы к этому подошли в 2015 грубо говоря, году а раньше такого не было и раньше никому не нужно было это электричество. Никто на это внимания не обращал. Так, Алексей пишет, уточнись, пожалуйста, как заказать генератор. Генератор можно будет заказать осенью 2018 года. Так, Автомобили будут строиться на, на вашем конечно ваш... задают вопрос, автомобили будут строиться на ваших генераторах. Конечно, не только автомобили. Вот лично я занимаюсь сейчас а, а, производством квадрокоптеров. И есть 10 компаний крупных в мире, с которыми мы уже провели диалог. А, посмотрели, а, какие у них там квадрокоптеры сделаны, какие там технологии применены. То есть это компании, которые сейчас производят в данный момент пассажирские квадрокоптеры. И все эти квадрокоптеры, они летают на батарейках. То есть, условно говоря, вы получаете автомобиль которого вот так по кнопочке нажатием кнопки на карте, что-то там в стиле Google, Google Maps, вы создаете координаты, куда вы хотите полететь, и у вас квадрокоптер взлетает, летит туда и приземляется. Это не какие-то сказки, может сейчас зайти на сайт, купить и летать. Летают там два-три часа, потому что они работают на батарейках, а мы будем заниматься производством квадрокоптеров на наших генераторы которые будут летать там 20-30 лет. И стоит будет не так дорого не по сравнению с автомобилем. Примерно такая же стоимость у них будет. И уже осенью этого года мы хотим показать платформу на основе этого генератора, которая будет летать, а потом уже там, оборудовать там, ее кабины, там и так далее. Это уже там, другой процесс, и не так это сложно. И применяться это будет везде, и в промышленности, и в инфраструктуре, городов и так далее. И в автомобилях, конечно, это будет применяться. И с компаниями будем сотрудничать, которая сейчас уже производит электромобили, чтобы дать им технологию. Например, никто не хочет сейчас показать электромобиль, чтобы там компании Tesla, например, упали в ноль. Потому что если мы сейчас покажем, например, электромобиль, который ездит там 30-50 лет, да, то что будет там с компанией Тесла? И мы не заинтересованы в том, чтобы человек, который построил такую крупную компанию, э, терпел там, из этого убытки. Мы наоборот заинтересованы в том, чтобы та технология, которая у него есть, чтобы она тоже развивалась. делать просто людям производить вот эти электромобили. Почему мы должны там быть с ним как бы конкурировать с ним? Мы просто предоставим эту технологию. И будет, например, Илон Маск в Америке производить автомобили Тесла уже на наших генераторах, которые также будут ездить гораздо больше, чем сейчас на батарейках. тут, похоже, непонимание небольшое произошло. Андрей пишет, Денис Залевский участвовал в создании группы NEC, и люди думали, что эта группа под руководством Кобушова. Нет, такого не было. Представители переводят средства Владимиру Мошкину. Уполномочен ли он от компании каким-либо документом и каким... Образом компания получает средства от него и контролирует этот процесс, есть ли аудит операций? Даже на нашем сайте обнародованы контакты отдела продаж, и там указаны контакты Владимира Мошкина. Конечно, непосредственно это человек, который участвует в нашей компании, весь процесс там контролирует и так далее. И компания контролирует процесс реализации мегаватт контрактов и Владимира Мошкина, в том числе и Дениса Залевского, который указан как его заместитель. Алексей пишет, сейчас заявки на заказ генераторов не принимаются, я правильно понимаю? Нет, сейчас заявки на производство генераторов не применяются. А что касается, вот еще, давайте вернемся к вопросу о, о, о контроле и так далее. Вот, давайте я сейчас, может быть, рабочий стол открою, чтобы понимать. видно мой рабочий стол. Да. Вот давайте я сейчас просто открою страницу. Вот информация о официальном кошельке, где расположены мегаватт-контракты. То есть как учет, ведется учет, контроль и как вы можете проконтролировать, например, своего руководителя и так далее. Вот есть такой сайт эфирска на котором можно отследить любой кошелек, любые операции и, в принципе, движение вообще всех мегаватт-контрактов нашей компании. Вот этот основной кошелек, по которому мы видим данные, у нас выпущено 380 миллионов мегаватт контрактов. То есть вот у нас здесь показано, что токен стандарта ERC20 называется он мегаватт контракт. Вот выпущено его 380 миллионов штук. Вот количество участников, которые привели мегаватт контракты. Их 2106 человек. В режиме реального времени вы всегда можете зайти на этот сайт и отслеживать, сколько мегаватт контрактов, сколько акционеров нашей компании. Так, дальше. Здесь же мы можем отслеживать все операции как с официального кошелька компании, так и с любого кошелька руководителя, где видно, в какое время, какая сумма, на какой кошелек была переведена. То есть для тех, кому более интересно, я думаю, что вы можете обратиться к своим руководителям, к официальным представителям, они вам расскажут и покажут, и дадут всю информацию и по своему кошельку, и... Если, допустим, к вам обращаться какой-то человек, который представляется вам официальным представителем, вы также можете его проверить, если у него на кошельке мегаватт контракты Достаточно просто запросить у него номер кошелька и ввести его вот сюда, вот в это поле. Ввести номер кошелька официального представителя, нажимаете на кнопочку Go и высветится вся информация по его кошельку, и указано будет количество его мегаватт контрактов на его кошельке. То есть вот здесь вот можно будет выбрать. В общем, сейчас не будем в технический вот этот вопрос даваться, но для, тех, чтобы для общего понимания, что чем хороша система блокчейн, то что нельзя вскрыть никакую информацию, нельзя подделать какие-то данные. То есть все открыто, все доступно. Вы можете у любого человека попросить номер кошелька, ввести этот номер кошелька на этом сайте и получить в принципе, о нем всю информацию, когда, какие переводы он делал, в какое время, в каком количестве штук и так далее. Поэтому каждый руководитель имеет свой кошелек, все кошельки отслеживаются через этот, через этот сайт. И видно, а у какого руководителя сколько переводов, на какие кошельки, в какое время, в каком количестве мегаватт контакты были переведены. Так, давайте следующий вопрос тогда. Так, Вячеслав пишет, какая будет гарантия на генератора 10-15 лет? То есть при возникновении неисправности компания без проблем меняет или ремонтирует бесплатно? Да, конечно. Там, э, детали, которые будут заменяться, это подшипник, который э, держит вал, и ремень. Две трущиеся детали, которые будут э, заменяться. И, конечно, компания всегда будет за свой счет это делать. Участник, который приобрел генератор, никогда не будет заботиться о том, как отремонтировать его. На самом генераторе будут все контактные данные центра всегда приедет человек который без проблем и подключит генератор и заменит какие-то запчасти в общем все вопросы вести вот этот тех, технически эти вопросы они никак обычных людей касаться не будут все будет делаться бесплатно оперативно так или пишет вопрос кошелек с 11 миллионами кому принадлежит я уже как-то по-моему пояснял этот вопрос вначале было создано 380 миллионов контрактов и у нас вот на сайте расписано, что каждый месяц будет продаваться определенная сумма контрактов. В марте 20 миллионов, в апреле 20 миллионов, и по две недели рост курса каждые две недели. То есть изначально мы хотели все эти 380 миллионов контрактов разложить на, по, по месяцам. То есть на каждые две недели сделать отдельный кошелек. И просто когда мы разложили там, в марте месяца на кошельке, там на марте было у нас определенно 20 миллионов, а потом апрель – 20 миллионов, и потом вот эти 20 миллионов мы еще разбили на, на два кошелька по 10 миллионов, чтобы продавать и видеть, как бы, когда этот лимит кончается, и э, вводить ограничения на продажу этих мегват контрактов. Но потом от этого отказались, но вот эти те кошельки первые были созданы там, на март месяц, и на апрель, по-моему, 4 кошелька. И на эти 4 кошелька вот эти мегват-контракты они переведены. То есть эти кошельки, они принадлежат компании, и находятся у компании, поэтому никаких проблем там с этим нет, никто там не купил такого количество контрактов. Александр задал вопрос, куда делся список всех официальных представителей на сайте? Сейчас у нас... Дело в том, что появились официальные представители, которые недобросовестно относились к своему делу, так сказать. Также у нас ведется проверка всех людей, то есть мы запрашиваем паспортные данные, то есть изучаем, чем человек занимается, чтобы официальный представитель, он был на самом деле официальным представителем, был лицом компании. И сейчас идет такой процесс можно сказать, формирование вот этой команды официальных представителей, построение этой структуры, организация там всех рабочих процессов и так далее. И сейчас, я думаю, что когда будет презентация нашего сайта, мы уже вывесим список всех официальных представителей, и компания будет уверена, что эти официальные представители, они на самом деле являются официальными представителями, они будут полностью отвечать на все вопросы, они будут подкованы, они будут знать весь материал, как работает генератор, что такое электрический ток, все технические нюансы. А, то есть могут ответить на любой вопрос, пройдут обучение, вот тогда мы выложим, вывесим список всех официальных представителей. Он опять появится, просто подождите немножко сейчас, буквально неделю 10 дней, и он появится опять. Уже с проверенными лицами всех официальных представителей. Так, Веселин вопрос дает. Я перевел определенное количество мегаватт-контрактов на НЭК, Существует ли он все-таки или это фейк? Просто Александр Сергеевич Кубышев на своем канале тоже об этом говорил. Дело в том, что НЭК это компания, которая создается. Вы перевели сейчас мегаватт-контракты в какую-то группу ВКонтакте, которая принадлежит неизвестному лицу или еще что-то. Напишите нам, мы изучим этот вопрос, кто там из руководителей, может, запустил какую-то компанию. А сейчас, чтобы просто не нанести вред, возможно, что кто-то из руководителей разработал какую-то программу по... Там, реализация мегаватт контрактов или как-то по взаимодействию участников нужно просто дать нам ссылку мы сейчас ознакомимся с этим вопросом и, и вам ответим как поступить в данной ситуации просто сама компания не создавала никакую группу ВКонтакте не было никакого там распределения что нужно переведить куда-то токены на создание компании и так далее так, Ирина интересуется. Вы хотите сказать, что я могу у любого представителя спрашивать номер кошелька? Он мне его без вопросов даст? Конечно. А на вы хотите перечислить на мегаватт-контракты. Он обязан вам перевести. Ну, человек, который желает получить мековат контракт, он даст вам номер кошелька. Спросите у любого руководителя, любого участника номер кошелька. никакие какие-то секретные данные, это все открыто. Любой руководитель, если, вы, если вам человек предлагает перебосить мегаватт контракты вы должны быть уверены, что они у него есть. И тем более вам представляться официальным представителем. Попросите у него номер кошелька, вбейте на этом сайте и посмотрите, есть ли у него на счету мегаватт контракты на самом деле в том количестве, в котором он вам их предлагает. И Любой официальный представитель предоставит вам номер кошелька и покажет, сколько у него на балансе мегават-контрактов нет. Сергей интересуется, на каком счету и чьем счету, в каком банке аккумулируются деньги за мегаватт-контракты? В данный момент они аккумулируются на, практически во всех банках и во всех электронных системах, возможно, которые есть для того, чтобы децентрализировать вот это, эти средства. Как ваша компания защищена от трейдерского захвата? А что вы хотите захватить? Сейчас, можно быть, на, на данный момент что вы хотите захватить? Также пишут, тут, где гарантия, что деньги акционеров не крутятся в призм. Даже а такие еще? Пишут. еще раз прочитать. Угу. Где гарантия, что деньги акционеров не крутятся в призм? Я вам говорю, что деньги акционеров не крутятся в призм. Если кто-то из руководителей хранит деньги в призм, свои собственные, то это право руководителя хранить там свои средства. Или как-то относиться к компании призм. Но а, средства компании они не находятся в, ни в кошельках призм, ни в компании. Призм вообще не хранятся ни в криптовалюте, ни в какой-то другой там, неизвестной валюте и так далее. Они хранятся в банках на счетах компании, либо в электронных платежных средствах. Так, Валентин пишет, какие-то какие предварительные начальные цены для акций есть и какая планируемая стоимость при выходе на биржу? Нет, пока этих данных нет, а я думаю, что они появятся уже в июне месяца. Но начальная стоимость акции, она не будет какой-то высокой, она будет там либо сколько-то копеек, либо может быть один рубль, то есть доступно будет каждому человеку. также пишет вот вопрос цена за электричество упадет и не будет смысла покупать генератор опять же нужно понимать цена какого электричества упадет и почему не нужно будет покупать генератор вот смотрите все компании которые сейчас производят электроэнергию то есть те электростанции которые сейчас существуют они проведут модернизацию изменят ли старые генераторы на наши новые современные генераторы и начнут продавать то же самое электричество по той же самой стоимости. Никто не собирается снижать для вас стоимость на электроэнергию на уровне государства на данный момент. Они будут просто уменьшать издержки на производство этой электроэнергии, перестанут добывать уголь, создавать на топливо и так далее. И начнут продавать то же самое электричество по той же самой стоимости. Вот. Но со временем, конечно, они же будут ее снижать, но при этом это электричество, которое они производят, а вы же получаете ее только в розетке у вас дома. Разве вам не хочется, например, иметь загородный дом с этим генератором или какое-то там промышленное производство, или, например, там, теплицу для выращивания экологически чистых продуктов где-то в чистом поле? Для этого вам же туда нужен генератор, вам же никто туда розетку не проведет, там, коммуникации там нет. Если вы пользуетесь дома телефоном, интернетом и приходите с работы, смотрите телевизор, то, конечно, для этого вам не нужен генератор, вы также будете дальше ходить на работу, смотреть телевизор, втыкать вилку в розетку. И, в принципе, таким людям генератор он не нужен. Вот так же, как автомобиль, кто-то ездит на автомобиле, кто-то это не приобретает, автомобиль ездит без него. Кто-то до сих пор на лошади скачет. Здесь вопрос каждого человека, нужен ему генератор или нет. Вот Наш мобильный телефон возьмем, да, он нужен. везде, повсеместно, по всему миру есть мобильные телефоны. Очень много людей не пользуются до сих пор мобильными телефонами. И он, в принципе, не нужен. Насколько можно доверять аватар кошельку от взлома? Тоже этот вопрос уже не раз задавался. Аватар кошелек защищен, и никто, еще, в принципе, я не думаю, что кто-то может взломать вообще этот кошелек. Дело в том, что компания аватар перед выходом на ICO у них была отдельная проверка по безопасности. То есть несколько компаний занимались именно взломом. То есть компании было поставлено задача взломать аватар кошелек, и ни одна из компаний не смогла этого сделать. Так что доверять компании аватарбанк можно на все сто процентов и хранить там свои мегаватт-контракты никаких опасений в этом плане нет для того кто опасается сделайте там есть возможность в настройках у себя в личном комитете сделать двухэтапную аутентификацию то есть дополнительно дополнительное подтверждение при входе ваш личный кабинет тем самым вы как бы еще дополнительно обезопасите. Это для того сделано, чтобы ваш логин и пароль, который знаете только вы, не увели на каких-то там сторонних сайтах, или там не узнали ваши там, друзья знакомые, или там, например, кто-то узнал, чтобы они не смогли зайти, вот сделать эту двухэтапную верификацию. И все. А, так, Виталий вот тут пишет: то есть, пояснение. Александр, группа Nex создана руководителем отдела продаж компании Источник энергии. Денисом Зарецким. Создана как раз для реализации мегават контрактов, особенно у кого их мало. Угу. Ну, значит, на Делису Залевскому просто обратиться к руководству компании, для этого он не ставил нас в известности в этой группе ВКонтакте и не ставил планы по развитию этой, этого направления. Но, ну, может быть, он как-то среди своих участников этим занимается. Посмотрите, сколько там участников, я думаю, что там, может быть, 5, 10, 20 там, или 100 человек, которые объединились, они, скорее всего, знакомы между собой, создают какой-то, может быть, а, не знаю, накопительный фонд, мегаватт контрактов и, и так далее. Нужно просто изучить этот вопрос. Официально компания не создавала никакую структуру отдельную, там, отдельно стоящую по централизации мегаватт-контрактов и так далее. А, можно ли держать токены других компаний в кошельке Аватара, как зарегистрирован Аватар? Да, конечно, там может, может, могут находиться любые токены стандарта ERC-20. Без проблем, вы можете их там хранить. Так, Евгений, Новиков пишет: Ребята, вы понимаете, что вы разорите нефтяные компании? Нет, мы не понимаем, что мы разорим компании, и мы не собираемся этого делать, и никто никак не будет разорять эти нефтяные компании. Дело в том, что компании, которые занимаются продажей энергоресурсов, перейдут на продажу других энергоресурсов и так далее. Это, во-первых. Во-вторых, вспомните, когда люди ездили на лошадях и по всему миру, были вот эти промежуточные. Конец или как они там называли, где э, лошадей кормили, разводили и так далее. Они были по всему миру. неделю ездили на лошадях, потом появились автомобили. И все, нет таких ни конюшек, ни лошадей, все это куда-то делось. Все само собой это прекратилось. И революционный скачок только произошел. То же самое сейчас. Через 10-20 лет вы просто будете вспоминать там каких-то компаниях и так далее. Я думаю, что они сейчас просто переформатируются в другие компании, и все. А, какие пределы мощности генератора? Никаких пределов нет, здесь только технические нюансы. Какой, какого размера мы сможем построить этот генератор? И все. Пределов мощности здесь никаких нет. Так, ну, вроде бы все, тут основные вопросы закончились. Так, ну, если вопросов нет, тогда будем нас заканчивать на сегодня. В конце мне хотелось бы добавить, поблагодарить участников за то, что они потратили время, посетили наш сегодняшний вебинар. Для тех, кто только-только попал на первый вебинар, еще не знает, чем занимается наша компания, я бы советовал обратиться к своим официальным представителям, от которых они получили ссылки на данный вебинар, ознакомиться обязательно с материалами, которые представлено на нашем официальном сайте, обязательно вникнуть в эту технологию, что она дает, какое изменение на планете она несет, как взаимодействовать с компанией, как сейчас помогать компании. Задавайте официальным представителям эти вопросы, обязательно взаимодействуйте с ними. Присоединяйтесь к нашей команде, если у вас есть какие-то возможности по реализации данного направления, обращайтесь. на нашем сайте есть отдел развития, пишите нам на почту. Все заявки будут рассмотрены, они всегда рассматриваются, всегда ведется диалог с этими людьми помогайте нашей компании развиваться. Наша компания необходима на данный момент тот, тот продукт, который несет наша компания, он так необходим нашей планете на данный момент, что не знаю, после него на втором месте, наверное, только вода находится. Потому что электричество касается каждого. И маленькие дети пользуются электричеством, и пожилые люди пользуются электричеством. Везде, везде. Сейчас уже нет места, где не было бы электричества, и не было бы оно там востребовано. Во всех сферах деятельности уже оно Дело в том, что все это электричество, на мы до сих пор получаем от угольных электростанций, лятанных электростанций, сжигая какого-то топлива. То есть колоссальный урон наносим планете для того, чтобы просто пользоваться свободной вот этой электроэнергией, которая находится просто в ядрах атомов провода. И нужно просто ее оттуда брать, пользоваться ей. и наша компания несет вот эту новую технологию в свет для того, чтобы люди перешли на новый уровень развития Планета в целом перешла на новый уровень развития. Не было бы дефицита этой электроэнергии. Раз не будет дефицита, будет а, скачок индустриальный во всех странах, э, во всех сферах деятельности. И появятся какие-то э, новые предметы быта, обихода и в промышленном производстве, и в всяких, там, социальных и экономических сферах и так далее. Будет развитие, на планете будет такой рассвет, э, как только люди получат доступ к этой свободной энергии. И наша компания... Развивается, вот наша компания уже так марта приема мая получается три месяца вот сегодня как раз компании три месяца за три месяца наша компания набрала большое количество руководителей в разных регионах и в разных странах компания все больше доносит информацию людям на разных языках во многих странах уже про нас знают и наша цель и задача чтобы каждый человек на планете знал о том что такое электрический ток, как работал генератор, для чего он нужен, как его применять и так далее. Для того, чтобы ваши дети, которые вырастут, могли уже смотреть будущее, где они тоже они могут применять эти технологии. Какие технологии они будут развивать в будущем, в каком направлении вообще человечество будет развиваться, и ваши дети, и вы сами. И обязательно следите за нашими новостями, посещайте наши вебинары, скоро у нас выйдет официальный сайт, будет там больше информации. И доносите также эту информацию до своего окружения, до своих родственников, друзей, знакомых и так далее. Информация ценная, и она нужна каждому человеку. Сегодня мы будем с вами прощаться. Я думаю, что следующий вебинар у нас будет где-то через недельку. После поездки в Москву, я думаю, что там числа где 8-го, наверное, мы сделаем следующий вебинар, донесем до вас новую информацию. В это время, я думаю, что в промежутке наши официальные представители будут опять же проводить вебинары и консультировать уже новых участников, доносить на них информацию, как взаимодействовать с нашей компанией, как с нами связаться. И так далее. Так, ну если вопросов больше нет, тогда будем прощаться на сегодня. Радик, нет вопроса больше. Ну, вот единственный вопрос задают. Кугушов в последнем ролике сказал про 2000 акционеров. Это примерное количество людей, купившие мегаватт-контракты, или это акционеры НЭК? Ну, вот смотрите, я еще раз сейчас продемонстрирую тогда рабочий стол, чтобы было понимание, сколько точно людей. Так, рабочий стол видно, да? А Значит, вот мы переходим на сайт Эфирскам. Ссылка на этот сайт, она размещена на нашем официальном сайте. То есть достаточно вот в этом поле, в правом верхнем углу, внести номер официального кошелька компании и получить о нем всю, всю информацию. Вот мы видим что в компании выпущено 380 миллионов мегаватт контрактов. А вот следующая строчка, мы видим количество участников, которые владеют этими мегаватт контрактами, расчетными единицами. И в режиме реального времени это количество изменяется в зависимости от того, сколько этих участников на данный момент есть. Вот сейчас мы видим 2106 человек. 2106 человек а, имеют а, наши мегаватт контракты. Все это в открытом доступе. Любой человек может получить информацию. Обращайтесь еще раз, говорю, к своим официальным представителям. Они ответят на все ваши вопросы и дадут вам все ссылки, покажут, как это делается, если вы сами этого не умеете. Так. Еще есть вопросы? Ну все, наверное, на этом можно закончить. И вопросов больше нет. Ну, раз нет вопросов, значит, отлично. значит, Информацию, которую мы донесли, она была вам нужна. Ответы на вопросы вы получили. Еще раз говорю, оставайтесь с нами, следите за нашими новостями, скоро будет намного интереснее. А 28 июля после демонстрации генератора в Москве компания перейдет на второй этап, на новый уровень развития. Всего доброго, до свидания.